Жизнь – это дорога из крутых изгибов и поворотов, подъемов и спусков, гор, на которые нужно взобраться, и океанов, в которые нужно переплыть. Жизнь – это совокупность хороших периодов и плохих, моментов счастья и моментов грусти. Но всегда жизнь – это движение вперед. И неважно, в каком месте своего пути ты находишься, самое главное, что ты его продолжаешь. И именно это делает жизнь такой удивительной. Сегодня ты задаешься вопросом о том, что же тебя делает по-настоящему счастливым и наполненным, а уже завтра решаешь уволиться с работы и заняться тем, о чем всегда мечтал. Но это движение не всегда дается легко, и порой мы поздно учимся на ошибках и жалеем, что не осознали этого раньше. Часто бывает так, что люди теряют связь со своим внутренним ребенком. Им не кажется, что они достаточно креативны, они принимают все как должное и не хотят этого изменить. Конечно, кто-то проявит интерес, близкие или родные, кто-то тебя поддержит в твоих начинаниях и на твоем пути, но по сути никому до этого совершенно нет никакого дела, по крайней мере так, как для тебя самого. Большая часть наших друзей и знакомых остаются с нами на определенный отрезок времени в какой-то определенный период жизни, обычно когда вас связывают общие интересы или обстоятельства, но когда вы двигаетесь дальше или ваши приоритеты меняются, то же самое происходит и с большинством друзей, и не стоит переживать по этому поводу. Чем старше становятся люди, тем они более склонны думать, что все меньше и меньше на что-то способны. В то время как, наоборот, с возрастом мы набираемся огромного опыта для того, чтобы научиться делать больше и быть способными на большее. Быть хорошим в чем-то – это ежедневная привычка. Самое главное – это постоянная практика. Если каждый наш день похож один на другой с каким-то скучным распорядком дня, то мы лишаемся возможности вдруг обнаружить себя за внезапным открытием. Вспомните, какими спонтанными и непосредственными мы были в детстве. Не стоит этого терять. Когда в последний раз вы не спеша шли под дождем? Или просто сидели на лавке, рассматривая витрины магазина, вглядываясь в лица прохожих или траву, пробивающуюся сквозь брусчатку тротуара? Иногда нужно сделать паузу и просто посмотреть на жизнь вокруг. Это правда. Большинство людей не живет так, как они когда-то об этом мечтали. Все потому, что, наверное, они недостаточно этого хотели, не боролись и не шли вперед. И чем старше ты становишься, чем больше смотришь по сторонам, тем больше ты склонен смириться, что тебя ожидает то же самое. И нельзя попадать в эту ловушку. Спроси любого, какую последнюю хорошую книгу он прочитал, держу пари, что большинство не найдет ответа и скажет, что давно ничего не брал в руки. А ведь чтение – это один из главных инструментов для того, чтобы стать лучше. Когда я переехал в Москву, я стал часто наблюдать, что общение людей похоже не на диалог, а на два монолога. Никто особо не слушает. Один просто ждет, когда закончит другой, чтобы продолжить свою речь, и наоборот. Это очень забавно и странно. Общество очень противоречивое. С одной стороны, оно ценит и восхваляет творчество, а с другой стороны, осуждает и критикует. Если хочешь оставаться в творческом тонусе, то просто каждый день продолжай работать над собой и обращай внимание на мнение тех людей, которые тебе действительно важны. Будучи детьми, нас учат, что мы должны стремиться к успеху, но успех для одного может быть чем-то противоположным для другого. Не стоит сравнивать себя с другими в этом вопросе, потому что у каждого свой путь. Когда ты моложе, тебе кажется, что ты должен подстроиться под весь мир, но на самом деле это не так. Нужно заниматься именно тем, что тебе нравится и что делает тебя счастливым, и создавать себе такую жизнь, которую ты хочешь для себя именно сам. Никакие деньги, достижения или внешние подтверждения никогда не заменят того, что можно сделать из чистой любви. Нужно стараться следовать своему сердцу, не забывать включать голову, и тогда все остальное последует. Те, кто знают себя и развивают свои способности, всегда уверены в том, куда они хотят идти. Те, кто не знает себя и боится заглянуть внутрь, живут обычной жизнью по умолчанию. Вопрос лишь в том, подходит ли им такая жизнь и довольны ли они ею. Тот парень, который дразнил тебя в школе, попросит помочь с работой. Девушка, которая не хотела с тобой встречаться, скорее всего, однажды напишет после того, как узнает о твоих успехах. А коллеги с бывшей работы, которые скептически отнеслись к твоему новому увлечению дизайном, возможно, однажды напишут и попросят сделать для них проект. Главное, сфокусируйся на себе и будь верен тому, что ты делаешь. Никто сам себя не создает. Все мы — это зеркальные изображения, созданные из отражений тех людей, которые рядом с нами. Окружайте себя людьми, на которых хотите быть похожими, и со временем вы заметите, что у вас появились те черты, которые вас так в них привлекают. Самое главное – это всегда оставаться собой во всем, что ты делаешь. Что бы это ни значило. Ты сам себя создаешь и сам развиваешься, и с возрастом ты понимаешь, что ты сам художник и сам картина, которую он пишет. Скульптор и скульптура, архитектор и его проект. Главное – не бояться сделать ошибку. Ведь всегда можно сказать, что так было задумано.